Всем привет! Со мной Макс, который бросил все в Минске, продал свою квартиру, купил дом на колесах и приехал на берег Атлантического океана сюда, в Португалию. Мы в этом видео говорим о том, как жить в таком доме, сколько это стоит, какие-то бытовые особенности и другое. Макс, привет, <сладly> <сладly> слушай, сколько вообще такой дом стоит? Слушай, про цены можно долго говорить, много разных категорий комплектаций. Скажу кратко, конкретно это 2000-ый год, он не обошелся 16 тысяч, но на сегодняшний день 2000 год можно найти при желании где-то 10-12 тысяч, и дальше уже от комплектации он может доходить до 20 тысяч. Ага. Это примерно 2000 год. Ну, опять... Ты покупал в Европе? Да, я его покупал в Литве. Вот. И 16 тысяч для него было довольно-таки дороговато. Но такая цена была исходя из того, что он очень мало эксплуатировался, у него очень хорошее техническое состояние, у него очень хорошая комплектация была. А, ну, это, например, ну, говорил, кондиционер. Ну, да, да, да специально очень хитрый, которому не нужен 220, не, ну, он работает от 12 вольт, такая система охлаждения, которая работает на воде, то есть он да, довольно-таки немалых денег стоит, там где-то порядка, порядка полутора тысяч. А, потом система отопления здесь ну, хорошая, именно турматик она и делает, ну, она, очень часто ее ставят такие кемпера, но но ну, есть там попроще системы, да. есть по -по посложнее, это средненько, она тоже не дешевая. Ну и такие мелочи всякие, там типа там люка, спутниковая антенна, ага. которая вот, ну, в принципе, видна, он стоит на крыше. Ну, и пробег, ты говорил, 150, и пробег, да, да, пробег там смешной, нет, где-то порядка там 100, 115-117 тысяч, а. я сейчас э, точно не скажу. Можно, конечно, его ставить под сомнение, э, так как это ну, довольно ну, старый автомобиль. Да, да, да, исходя из того, в каком состоянии двигатель, какое, какое состояние износа, э, там, диванов и прочего, прочего, прочего, это вполне, вполне реально. Поэтому... Я напомню, что ты уже два года жил в Беларуси на в колесах, да, в караване. Скажи, на что надо обращать внимание в первую очередь? Раз, два, три. При покупке такого дома. А, слушай, для этого, наверное, даже отдельный обзор. Я там планировал э, сам сделать именно обзоры на караваны, э, если там бюджетно покупать, да, и э, потом, возможно, перейду к кемперам. Но, но здесь есть немножко разница. Именно в, в караване э, ключевые моменты и, и в кемпере. Если вот говорить конкретно да. о кемпере, то это... Это два тут основных моментов, Это, это машина и это дом. Да. То есть понятно, что как по машине, это часть как по машине. Часть, часть, да. Это часть двигатель, потому что ну, по большому счету вся система подвески, она ремонтируется, меняется и довольно-таки ну, несложно. А, даже если идти уже дальше, сцепление коробка, это, это тоже можно назвать расходником. В части дома, что да. важно? Ча части дома, охлаждение. Части дома основное. Целостность всех стен пол стены, то есть э, никакой гнили, никаких проломов. Это по кузовной части. По технической стороне то, что обойдется, все, все понятно, не боги горшки лепят, да, все делают люди, все можно ремонтировать, но цена вопроса. Система отопления, то есть бойлер должен работать на нагрев воды, на, на, на отопление. Э, если он только газовый, значит на газу, если он газоэлектрический, его проверить и в том режиме, и в другом, э, его замена там Порядка, порядка полутора тысяч евро холодильник так как он газоэлектрический его работа на газ абсорбационного типа 12 220 вольт обязательно он должен как минимум работает на газу на 220 потому что в случае выхода из строя именно системы с специальным химическим раствором это практически замена холодильника это тоже довольно таки большая сумма да. это второй ключевой момент по большому счету, все остальное, оно пригодно и заменяемо. То есть баки для чистой грязной воды, биотуалет, капсула, все это, в принципе, уже других денег стоит, ну, уже ну, проще. Окей. Okay. Скажи, какая категория нужна для того, чтобы можно было вводить <coughs> такое? Очень часто Акфон? эти вопросы возникают. На него один простой ответ, если про кемпер, опять-таки, а да. не прицеп. Да. До 3,5 тонн категория Б то есть а, этот да, категория Б? Да, да, да, вот, вот этот он по документам, он 628, ну то есть 6,5, грубо говоря, метров, то есть с учетом моего крепления скутера, он 7 метров длиной, на него категория Б, в техпаспорте написана написано, его максимально загруженная масса дает до 3,5 тонн. Okay. 3, это категория Б. Все, что свыше 3,5 тонн, категория грузовик, ну и тут уже нужно учитывать фактор оплата дорог, оплата паромов. А оплата парковок, а совсем уже другие деньги получаются, помимо категории. Может, покажешь уже внутрь? Окей. Okay. Yeah. Слушай, а расскажи, как тут вообще все обустроено, где спать, где мыться, где в туалет ходить, где кушать? Слушай, на самом деле все просто, намного отличается от квартиры, за исключением просто, как оно работает, к примеру. Да? Yeah. Если для человека со стороны, то все очень просто. Вот он холодильник, и он холодильник, как обычный холодильник, то есть вот холодильная часть, морозилка, Разница угу. лишь в том, какова система его работы, там, да. но в это грузить не буду. И точно так же с плитами все обычно, все просто, нажимаем дома, кнопочку, газ да, работает газ, все хорошо. Там, если стемнело, включаем подсветочку, если надо, там, включаем водичку, помыть посудку, горячая, холодная, это, ну, это уже удобство, моя фишечка. Ну, вот, ну и также с посудой, ложки-вилки, ну, вот, посуда и так далее вот единственно понятно что да в отличие от как дома там мы не моем посуду открыли кран да и то есть открыли намочили закрыли но вот. но в принципе те кто впервые выезжают на кемпере эта фишка она становится, становится понятна там буквально там через одни сутки когда из 100 литрового бака через полдня пропадает куда-то 70 литров воды вот это значит про кухонную зону про гостиную все понятно диван и стол которые при необходимости трансформируются, если у вас слишком большая компания, трансформируются в спальное место, двухспальное место даже. Да, даже двухспальное. Вот, вот. А, такие нюансы, наверное, вдаваться не буду, да, что все полочки на фиксаторах, то есть да, она да, сама да, по себе не открывается, то есть самоб... даже в холодильник такая кнопка, у меня друзья постоянно пытаются ее поломать, когда с дороги она да, да. закрыта, нужно нажать, разблокировать. А, мне повезло, у меня а, именно как-то называется для, там, не знаю, умываться, либо там макияж девушки наводить, у меня отделено от э, санузла, тот караван, в котором я жил, там получается э, туалет, душ и такая, типа, как, как это называется, ну, для умываться, там, э, оно было вместе. Здесь вот оно все раздельно, очень довольно-таки удобно и умываться, и бриться, да. и девушка макияж наводить. Э, и сразу, туалет, наверное, покажи. да вот он туалет у нас. Получается, э, система-то какая? Тоже различий особого нет. Вот на шторочка, все так завешивается. Вот он такой вот у нас душик, вот душик, вот все точно так же, как дома. Опять-таки особенность, наверное, как вот этот, как им пользоваться, а, ну, чтобы экономно расходовать. И обычный туалет отличается от, ну, не знаю, от от, от домашнего только тем, что как а, в поезде или как в самолете там такая заглушечка, которая которую открываем перед тем, как пользоваться. А так, по большому счету, ничего особенного. Вот. Ну и уже когда те, кто начинают в аренду брать, либо свой покупать, уже понимают, что э, его автономность использования зависит там, от, от объема кассеты, да, которую нужно реаг... регулярно сливать, и все там не так страшно, как возможно все представили, там заливаются специально химией, реагент, который э, ароматизирует и расщепляет всякие процессы жизнедеятельности ну и тоже в разных моделях по-разному сделано ну вот такая вот кровать где проверено вдвоем довольно таки комфортненько вот но опять таки если у вас большая 90 ну, ты компания, метр девяносто, да, метр девяносто один, да, да но в принципе вот я в ней отлично вмещаюсь вот и, и, и как бы не нужно мне по диагонали и если уже очень кто сильно напрягает то можно сделать вот так вот вот — Это Таки... наверху э, да. кондиционер? — Да, это, он так предусмотрели его именно, чтобы в более жарком регионе, что, чтобы можно было э, его включить на кроватью. Вообще вот эти системы, они изначально начали, ну не знаю, в первую очередь, но ну, как я вот по документации смотрел, они изначально были придуманы для э, водителей э, тягачей, траков. Угу чтобы комфортного включить, и он там обдувал. Она ну, и на обогрев ну, работает? Ночью. Нет, на обогрев он не работает. Здесь okay. это, он отличается, вот эта система, она отличается от обычного классического кондиционера. А, у него немножко другая система, и тут даже нет фреона, более того. То есть он, по он сути... на воде, Да, он, а, если за бортом 30 градусов, то он дает где-то примерно 20. Uh -huh. Но проверено очень комфортно довольно-таки. Ну вот. ну, вот такие, такие вот моменты, ну, особо рассказать-то нечего. Ну, постель-то обычная, человеческая, Да, все, да все обычный такой матрасик, там все, все обычно комфортно. За исключением того, что здесь нет такого неиспользованного пространства. То есть по, под кроватью э, с, э, находится Багажное багажный отделение. отсек, да, который как бы, открывается вот с улицы. Но можно и отсюда, в принципе, открыть, который а. у меня загружен под самое «не могу». А это шкаф, да? Да, это шкаф. Ну, а тут тоже, как я говорил, нету неиспользованного пространства. Вот, к примеру, в шкафу, не знаю, это можно увидеть или нет, здесь а, мачта с фиксатором от спутниковой антенны то есть на стоянках побольше, а, ее снимается блокировка она выводится вверх да. и здесь уже она регулируется выставляется угол радиус и так далее да. то есть не пространство нет то есть а, допустим вот здесь да, в шкафчике там для обуви там стоит электронный блок управления который а, питает системы ну а, понятно что я для полной автономии как бы еще добавил солнечные панели это дополнительно я уже делал но вообще как бы они сейчас современный кемпера даже этот был укомплектован солнечной панелью на 100 кажется ватт она была очень простенькая простенький контроллер и небольшой аккумулятор я полностью все это переделал то есть у меня другого типа панели другого типа контроллер другого типа аккумулятора с другим объемом более того если на долгой стоянке я застрял на месяц чтобы не было саморазряда моторного аккумулятора у меня есть специальный переключатель который подрубает еще и моторный аккумулятор и на стоянке он у меня тоже дозаряжается То есть ты можешь в поле выехать просто стать и там месяц прожить да можно как бы но я полтора года так прожил в поле но вот я подвозил воду заправлял сливал сточную воду вот но это в принципе в центре парижа я сливал Воду я просто подъехал там к дренажному колодцу, там да. где было, ну вот так наехал, чтобы оно не текло по улице, да. открыл э, бак и слил. Вот когда. То есть, то есть ты подъезжаешь куда-то, вот откручиваешь какую-то штуку. Да, и там, там просто слилось, засов и оттягивается, да. Но вот с биотуалетом еще гораздо проще. Последнюю смену кассеты я делал э, в Испании. Ну, со временем путешествия понимаю, что если есть рядом бесплатный туалет, то зачем пользоваться своим? Если да, есть конечно. халявный душ, то зачем пользоваться своим да. душем? Вот. И вот э, последнюю замену кассеты я делал в Испании. Это был не то KFC, не то МакДак, куда я просто там, как с чемоданом с этой кассеты пришел в туалет, там, слил, сполоснул ее. Ну, можно ее не споласкивать, да. просто все обратно поставил, залил реагент. И, и вот, в общем-то, так. Давай поговорим о плюсах и mm -hmm. минусах жизни вот в таком доме. Mm -hmm. Ну плюсы, наверное, понятно: независимость mm -hmm. и свобода, mm -hmm. да, и мобильность или mm -hmm. есть еще какие-то. Mm -hmm. Слушай, я на самом деле могу, ну как как сторонник таких путешествий, такой жизни, да. там могу сейчас много расписывать плюсов, но а, я стоял а, в Барселоне на пляже. И там два, кстати, ребята из Беларуси, там, из соседнего города, да. там, хиппи, оказались у нас очень, очень да. общие знакомые. И а, они такие, ой, там, так классно, так круто, и, а, ну, очень здорово смотреть со стороны, либо через призму там американского фильма про некую свободу, там, жизни в кемпере, да, да. не учитывая нюансов. А нюансы какие у нас начинаются? У нас начинается нюанс первый – наличие водительского удостоверения. Да. А, нюанс следующий – заправка топливом. А, дальше нюанс. А, это сложность на таком кемпере проходимости по улицам, по парковкам. А, вот Кстати, вот Испания. И вот такую парковку за 5000 километров я впервые нахожу. Да. Такую вот огромную. Именно что так комфортно стать и без проблем. То есть, а, начиная от Германии, а, да, после Берлина, все, закончились комфортные парковки. А, третье, дальше идем. А, это автомобиль. Все-таки, как бы то ни было. Да. Это не не скейтборд, да. который ты купил, и как бы для него максимум нужна сумка. А, здесь есть а, фильтра, масла, которые нужно менять, да, да, да. которые нужно обслуживать, там, сцепление, там что-то ломается, а, плюсы-минусы. Просто а, те, тот плюс а, свободы, независимости и возможность там, передвигаться практически где угодно, там, жить где угодно, а, не зависеть от каких-то социальных условий, да, местонахождения моего дома. Ну вот квартиры мои, они он, ведеруются он, он, вот этими всеми да, сложностями, он, он, да, он, он, то есть надо да, именно любить очень-очень. Да, очень, да? да, для меня это перекрывает вот эти все, все остальные вопросы. Понятно, что для каждого это ну, очень понятие размытое. Со мной были два попутчика, и один парень, он там из частного дома, он привык жить там в комфорте. А, там с голубями и собаками и для него были это очень экстремальные условия да. и для него была эта поездка очень тяжелой а, там для моего там друга который путешествует с женой для них тоже это очень сложная поездка потому что а, люди привыкли нескольких друг к другим условиям проживания а, для меня ну а... вот давай поговорим о проживании то есть в чем первая сложность а, ну само... то есть ты стал все не надо водить не надо ездить не надо обслуживать стал а, нужно не забывать о том, что ты ограничен в плане объема воды. Да, а. то есть вода это первое, Когда? надо это, это, Вода это основа жизни. А. <laughs> вот. а. Ну, сто литров на сколько да, хватает? Литр... А, ну, опять-таки, условия… Смотря условия. кому, да. Мне, мне недели на полторы. А, есть, есть такой, а, из форумов такой расчет, что в кемпере а, на принятие души достаточно, ну, нужно 10 литров воды да. Мой личный опыт показывает, еще когда я начал жить в караване, а, я принимаю душ, бреюсь в этом душе, чищу зубы Ну, короче, делаю вот все полностью процедуры да. максимальные, максимальные, да. да, вот с такой вот бородой Ну вот, 7 литров 7, 7 литров. Лит. Мне нужно, То да. есть ты можешь все помыть? Да, все помыть, все побриз, все почистить, короче, 7 литров. Ну для меня. Дальше уже вопрос, как эксплуатировать кухня, питье, то есть, ну да, где-то порядка 5 литров, то есть я выпиваю, только выпиваю, я, чтобы не платить там в Европе за каждый там литр там питьевой воды, там я использую там фильтра, я использую реагенты и так далее. То есть, в принципе, эта же вода у меня идет и на еду. Вот, то есть порядка 5 литров это выпиваю съедаю до 10 там с приготовлением еды из 100 да да, да. То, то есть получается у нас где-то 15 литров на человека расход в день да. вот это это ну, не считая не считая мытья посуды это если там ну, одноразовой посудой okay. пользоваться да? Ну я когда когда если я путешествую там э, с девушкой либо с малознакомыми людьми я конечно там э, имитирую там э, супер культурного и чистоплотного эстета. Да. Ну, вот, а, до того, когда, как всего, сам... когда я один, да, я вчера, когда с тобой мы списывались, я там а, варил себе спагетти, которые у меня еще остались из польского макро. Ну вот, я подумал, зачем мыть кастрюлю, я утром буду опять варить спагетти, да. перед тем, как ты приедешь, и, соответственно, она у меня осталась на плите. Но тем самым я сэкономил пол-литра-литра да, да, воды. Да. Вот то это... есть вот постоянно Ас... надо да. думать Но о Ну, не то, чтобы думать, оно поначалу кажется это сложным. На данный момент, как бы, я четко понимаю примерно, что мне там где-то бака мне хватает на неделю-полторы. Знаю, что кассета биотуалета, если я не пользовался туалетами на парковках, я знаю, что где-то уже после второй половины недели, ближе к неделе, она у меня заполняется. Это в условиях, если я один да, живу. Да. Ну, там как бы есть, конечно, 4-5 дней, да? Да, да. Ну, тоже кассеты разные. Вот здесь она поменьше. А, неделя, а то и больше, у меня хватало кассеты биотуалета в том караване. Вот. Там она была где-то литров на 25, здесь она где-то на 18 примерно mm. литров, я вот точно то не первая. Второе. А, дискомфорт туалет. Да, нужно сливать, заливать кассету. Да. Вот, а, энергию. Энергии. Расскажи про энергию. Газ, электро. Вопрос энергии меня беспокоил только а, в Беларуси, осенью и весной. А, все, как только наступило лето, а, я немножко модернизировал систему. А, я забыл про этот вот вопрос. Почему? Потому что а, солнечная электростанция две панели по 260 Вт которые ну, не будут техническими терминами грузить там хороший контроллер стоит который увеличивает мощность за счет там завышенного напряжения и большая аккумуляторная система mm -hmm. с большой мощностью инвертором до полутора киловатт номинал до двух киловатт в пике то есть чтобы у меня просевшие батареи были, я уже не помню, чтобы такое было, это, ну, это мало, это, это возможно сделать только при условии, если подключать электроплитку вместе с чайником синхронно, очень часто, на протяжении да. дня, тогда можно просадить аккумуляторы, но я этого не делаю не потому, что я не смогу их зарядить, да. просто я хочу продлить их срок жизни, да. вот, а в принципе, можно полностью отключить газ, и воду кипятить для чая, кофе, и готовить еду можно Еще полностью. батареи, да, тем более для, в Португалии. Для, для, тем более уже, вот, вот, я даже не знаю, вот уже, наверное, где-то а, после Германии, наверное, это уже можно было а, делать. А, и зимой это вот после Испании. Испания, Португалия, в Португалии, наверное, вообще нет проблем. И я подумываю, наверное, я вот скоро на газ на плиту перекрою, наверное, перестану пользоваться. Газ. Два баллона по 20 литров, я выехал с неполным баллоном, он у меня еще до сих пор не израсходовался. Не буду говорить даже про Португалию, не знаю, сколько здесь понадобится. В Минске только летом у меня уходило два баллона в месяц. Да. Это мало, вот, при условии, что мне не нужно было включать отопление. Здесь, может быть, будет меньше, не знаю, сложно это просчитать. Но это вот потолок, два балла в месяц, это, это очень мало. И, и ну, наверное, все-таки решет вопрос электроэнергии вот именно автономный полностью, смысл тратить газ. То есть холодильник полностью пойдет, наверное, на электроэнергии и плита. Все. Слушай, звучит все очень круто и вот выглядит как приключение. Я тебе желаю удачи тут в Португалии. В общем, я думаю, у тебя все будет супер круто. А, ребята, если есть вопросы к Максу, задавайте их под видео. Я тебя попрошу заглядывать туда, отвечать на них. Да, Давай. класс.